Листящая победа российской сборной по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио вошла в историю. Пример Никиты Нагорного служит теперь вдохновением для молодых гимнастов Московского училища Олимпийского резерва номер один. Они мечтают о сборной, они уже готовят себя к играм в Париже, юные ребята смотрят на олимпийского чемпиона, а он буквально говорит им «делай как я, делай лучше меня». Посмотри на меня, делай как я, делай как я Эй, посмотри на меня, думай обо мне, Делай как я Эй, подруга, посмотри на меня, Делай как я, Делай как я, посмотри на меня. Сам выпускник училища на 16-й Парковой. Работает в этом гимнастическом зале на «Соколе» с детства. Когда я переехал в Москву, я жил, учился в училище Олимпийского резерва. Это был мой дом, то, то место, где мы воспитывались и росли, как раз в вот этот момент становления подростковой жизни. И сейчас мировая звезда спортивной гимнастики всегда готов словом и делом помочь молодым спортсменам. Конечно, я всегда их поддерживаю, всегда подсказываю. Даже когда не просят, я вижу где-то, где-то заведу, где-то подскажу, потому что я понимаю, что это будущее наше, и им нужно помогать. Вот сейчас вот я работал на коне, делал новый элемент, он мне советовал, там, подсказывал ошибку. Я рану руку ставил на сон элемент есть, там, то есть вот так на одной руке, бам, 180 градусов делаешь. И, то есть, он говорит, что ты рано плечо поворачиваешь, и поэтому тебе не получается. Он говорит, сначала ты поставь, поверни ноги, поставь плечо и обкрутим ноги, и все. Но я постарался, но у меня все равно не получилось. Иван Заврячко и Евгений Кисель – победители и призеры первенства России и международных турниров. Талантливые, трудолюбивые и амбициозные ребята, которые ставят перед собой одну цель – выступить на Олимпийских играх. Да, конечно, живу в прямой эфир. Мы на круглом озере смотрели все, всей базой и болели за наших ребят. А сейчас, когда наша Россия выиграла, это у меня новые Кумиры появились. Это вот наша сборная. Ребята знают не только свои сильные стороны, а знают и слабые. Могу поиграть еще в компьютер. Counter Strike. все. Мой сильный снаряд – это кольца, вольные упражнения. Конь – самый слабый. Я не особо люблю конь. Иногда на нем просто не хочется работать, потому что очень тяжело и бракается иногда. Спортсмены включены Московским училищем Олимпийского резерва номер один в список рекомендованных кандидатов в Олимпийскую сборную России в ближайшем будущем. До Олимпиады осталось три года. Я вот недавно попал в сборную. И вообще цели, да, попасть на Олимпиаду в 2024 году в Париже. Я думаю, это хорошая цель для меня. Те люди, которые не состоят в сборной, говорят это много. А те люди, которые в сборной, говорят это мало, потому что... Нужно, сейчас новые правила выходят, и нужно усложнять комбинации, по новым правилам еще все делать. И это надо нарабатывать. Сам Нагорный, разумеется, в заслуженном статусе лидера сборной России, начинает готовиться к следующей, для него третий по счету Олимпиаде. И готовить к играм 2024 года новые комбинации. Конечно, я думаю, что... В плане уже с тренером мы обговорили. Может быть, может быть и в 2022 году мы увидим что-нибудь новенькое от меня. Что такое быть спортивным гимнастом? Это как минимум по две тренировки в день. Общефизическая и специальная спортивно-гимнастическая подготовка. Каждая тренировка – три часа. Выходной в неделю – один. А, ну... Ну, на коне, в том же... Там на брусьях тоже. Ну, бывает, без этого никак не нас. То есть всегда какие-то болячки, раны. Надо просто их залечивать. В конце июля 2024 года в Париже вспыхнет огонь 33-х летних Олимпийских игр. Это словно маяк, чей будущий свет манит и зовет наших молодых спортсменов уже сейчас. Это их мечта, это их шанс встать в один ряд со своими сегодняшними кумирами Никитой Нагорным. И самим стать кумирами для будущих чемпионов, которые придут вслед за ними. Евгения Лукьянова, Игорь Кокурин специально для Московского училища Олимпийского резерва номер один.